Расскажу я вам историю фантастическую, сказочную, ну, которая в принципе могла иметь место в реальности. Ну, сами понимаете, в жизни она такая, всякая возможность. Так вот, в одной огромной деревне, да, скажем так, очень крупной, жили бы их два соседа. Одного соседа я условно назову ватник, а второго фермер, ну, дабы не запутаться, чтобы разделять нам. В общем, жили эти два соседа бок о бок, забор к забору. И поначалу, там давно они жили друг с другом, поначалу даже дружили. Ну, бывали, конечно, всякие расприи, там, то курица через забор перемахнет, то на празднике на каком под рюмку поссорятся, потом опять же помирятся. Всякое бывало, короче. Дело хозяйское, никуда от этого не денешься. Но настали времена тяжелые. И так как работали оба они в свое время в колхозе, в большом, к которому относилось относилась деревня. Настали тяжелые времена, и колхозы совсем плохо дела пошли. Ватник не ушел из колхоза. Остался работать не помню кем. Да и неважно в принципе. Может механизатор какой, может асинизатор Как бы не столь существенно. Суть истории-то не в этом. вот А сосед его, Фермер, Ушел на вольные хлеба, стал информацию собирать. Он, в принципе, давным-давно головой пользовался, и книги-то почитывал всякие интересные, всякие важные. В общем, принял решение свое хозяйство вести, птицу завести, скотинку, деревья в сад посадить. Ну и пошло-поехало. Фермер, одним словом. Но Ватник остался в колходе. И так как доходы его становились все меньше и меньше, а менять в жизни он совершенно ничего не хотел, вообще не хотел для этого же надо работать, для этого ж надо что-то сделать проявить смелость, проявить находчивость знания, опять-таки приобрести какие-никакие вот плохо, в общем, ему в колхозе было совсем плохо он и участок свой запустил и хата у него перекошена была и туалет, скажем так, на улице, да в земле не шибко-то, особенно по холодам летом-то, елов-то понимаешь Вот, а у фермера дом кирпичом обложил, крышу новую покрыл, туалет в доме, сантехника все дела, водопровод опять же, ну и много всяких очень интересных таких полезных, комфортных вещей короче косо стал ватник смотреть на фермера, очень косо стал смотреть потому что выходит он на свое гнилое крыльцо Чешет зад, чешет затылок, смотрит на огород свой бурьяном поросшую, на деревья засохшие, на забор покосившийся. И думает, что за ерунда? Ну, матом, конечно, думает, но это я так уже по-деликатному выражаюсь, дабы лишний раз не сквернословить, хоть и могу иногда. Так вот, почесал он причиндалы свои такую, такой, что за ерунда? Почему у меня такое, а у него такое? Ну, всяко видно же близко, по соседству живет. Злость его обуяла. Жуткая злость. Причем злость это посещала его все чаще. Жизнь тяжелую свою ватник. Алкоголем любил смочить. И выпит он рюмаху, другую, третью. И мысли тяжелые все больше в голову лежат. Злоба внутри все больше кипит. Где-то там шкаревет. Жаба душит. Есть такая фраза. Долго думал он, почему так происходит. Что ему сделать, чтобы и у него так хорошо стало. Суть такая, понимаете, у Ватникова этого, у него мозг был так устроен, что посмотреть на себя в зеркало не мог он. Не было у него дома этого зеркала чтобы глянуть на себя и понять, что в нем вина сия, вина сия сокрыта. Он – утырок, он – ватник, он довел до того, что его участок так выглядит, и жизнь его превратилась в постоянное похмелье, грязь кругу и в нем в том числе. Но не хотел он этого признавать, ибо когда-то знатный мужчина был, жених на выдане или как там как там правильно сказать -то. в общем как-то пришел на работу в колхоз свой загнивающий встретил председателя и говорит слушай к примеру там Михалыч да Михалыч вот скажи мне как на духу столько лет мы с тобой друг друг знаем ты мне все время подсказывал как правильно жить как правильно поступить всю жизнь по как настоящий руководитель, советом добрым помогал по мере умственного развития. Это уже мое дополнение в кавычках. Вот скажи-ка ты, говорит, мне, почему я вот, работаю столько лет в колхозе, у тебя, на тебя, и ни хера у меня нету, и все хреново, и все плохо. А сосед мой, фермер, ну, это мое имя, я придумал. Сосед мой, фермер, Жирует, падла, Все у него есть. Он, у него яблоки на яблонях, груши на грушах, и сливы на сливах, и вишня на вишне. И, говорит, куры бегают, яйца несут, коровы мычат, все жуют, молоко дают. У него там и сыр, и творог, и все. В общем, перечислять слишком долго. Почему, говорит Михалыч, такая несправедливость происходит? Мы же вместе работали. Мы же вот вместе а Михалыч, то еще тот жук был. У него свои интересы были. Давно у него зуб был на фермера. Свои неполадки. Там что-то земли, короче, были разборки. Когда делили, когда колхоз, пои раздавали. Что-то кому-то где-то, там, этому больше, этому меньше. Вроде как все по закону. Абсолютно по закону. А нет. По его заключению все должно было быть по-другому. Понимаете? Ладно, не будем вдаваться сейчас в эти подробности, если что. Во второй серии расскажу. Вот Михалыч этот Хренова, скажем так, думал о фермере. Он и говорит Ватнику, так называемому другу своему. А ты знаешь, говорит, мы плохо живем, у нас вот такое состояние в колхозе, это все потому, что фермер твой виноват. Это он нам гадости делает. Это он нам конкуренцию на рынке создает, чтобы у нас в не покупали. Это он нам ночью с друзьями своими, с факелами приходит и яд, говорит нам, в сады, в поля поливает. А еще, говорит, на не нашем языке не разговаривают. По ночам у себя там в подвалах собираются с друзьями, с семьей, с детьми. И разговаривают не на нашем языке. В общем, чужие они говорят. Враги они говорят. И ты знаешь, этот гад, ну, то есть фермер, это так Михал тебе говорит, он говорит, чую я, мы слишком у него дурные. Чую я, собирается он наш колхоз развалить окончательно. Есть у меня, говорит, сведения, что фермер этот твой, людей нанять хочет Которые придут, всех нас побьют Все ценное заберут Колхоз разрушат И везде здесь свое фермерское хозяйство устроит Поэтому знаешь, говорит Друг мой ватник Хорошо бы вот ты в соседстве живешь Что ты как-то так повлиял на него Сечески В общем Сделай ему там что-нибудь такое Ну там под яблонью что-нибудь ему Еще Камень опять же какой-нибудь в общем, поняли. Потер свою репу в ватник и думает, точно, как же я не догадался. Столько лет живу, а врага по соседству, за забором своим, которому, говорит, и улыбался, и руку пожимал, и дружил даже давным-давно, когда-то. Врага, говорит, то да я в нем не разглядел. Точно, говорит. Ну, вспоминать он стал, понимаете? Бывало, я же видел, как-то вот не придавал значения, что хоть он там что-то бурчит не по-нашему. Что-то вот, слышал я, что-то на каком-то языке он там разговаривает. но не по нашему. Враг Точно. И на полях у нас не растет пшеница. Урожая у нас нет. В садах у нас пусто. Точно. Это все потому что он с друзьями своими по ночам приходит, с факелами. И я там как бы подливает химию. Вредит нам предатель. Надо, говорит, собраться с мужиками. Да, упредительный удар нанести. Сделать так, чтобы неповадно ему было. Все его хозяйство в дребезге. В щепки. Вот Пусть тогда попробует нам придет и навредит. А то, ишь ты, на колхоз, на наш, позарился. Мы и так живем, понимаешь ли. А он там в белые унитазы ходит. Нутеллу ест. И ноутбук у него там в каждом доме. В каждой комнате, извините. Это я к чему вообще? Я на днях разговаривал с человеком, который совершенно внезапно, вообще абсолютно внезапно, это я, кстати, не продолжаю сказку эту рассказывать, это я немножко отойду в сторону. Совершенно внезапно мне признался человек, давно знакомый мне человек, абсолютно откровенно, я прям даже удивился, признался мне в том, что сил у него нет, для того, чтобы вину свою признать. Я говорю, ну-ка поясни. Он говорит, понимаешь, если вот я, к примеру, поспорил с кем да, ну или утверждал там что-то, и в итоге оказалось, что я не прав, то мне, чтобы признать, что я не прав, нужно переступить через себя несколько раз. То есть это настолько огромное усилие человеку нужно сделать, чтобы признать свою вину даже не вину, это неправильно даже звучит, свою неправоту в данном вопросе. И он добавил, что, а вот другие, то есть я еще, говорит, могу как-то с невероятным усилием это сделать, а вот другие, кого, кстати говоря, он знает, и я тоже знаю, вот эти люди, они в принципе не в состоянии признать факт того, что они вот, причем чем неправы, что вот они ошиблись, что они ну, или преднамеренно соврали. Я не знаю. То есть вот натура человека такова, что себя он будет покрывать все время. Я как записывал видео относительно того, что ежели человек обгадился и до тех пор, пока он не признает, что с ним случилась такая фекальная оказия, то он штанов-то менять не будет, он будет стоять и вонять. И, конечно же, если он будет в группе людей, то он будет смотреть так, вызывающе на каждого из того, кто его окружает. Из тех, кто его окружает. Ну, дабы дать понять, что типа, кто это, кто это сделал. Понимаете? Человек перестанет вонять тогда, когда он признает сам факт фекальной оказии и сменит штаны, помоется, приведет себя в порядок. Тогда и запах пропадет, и винить никого не надо будет. Но это самое сложное в человеке. Это самое сложное. И вот я сейчас вижу огромную просто толпу людей. Огромную толпу людей. Почему повторил? Потому что она настолько огромная толпа людей. Более сотни миллионов людей, которые обгадились. Очень, очень, очень, очень и давным-давно. И многие годы, даже десятилетия, я бы сказал, вместо того, чтобы признать, принять тот факт, что они обгадились, начать менять штаны, мыться и как-то дальше уже строить свою жизнь по новым правилам, вместо этого они начали вот так вот злобно смотреть на всех окружающих. Откуда типа воняет? Понимаете? Но воняет от них, потому что обгадились они. И сейчас я наблюдаю тот момент, когда вот эта вот огромная толпа людей, обгадившись еще больше, она считает, что нет смысла уже даже признавать сам факт того, что это произошло. Нет смысла уже менять штаны настолько вот уже как бы все прям масштабно-масштабно, что уже пойдем-ка мы уже до конца. Понимаете? И они пойдут до конца. Я в этом не сомневаюсь. Вообще никакого сомнения нет. Они будут вонять. У них в штанах или в чем они там ходят. Булькать будет в колошках, в лаптях, там В чем они там ходят? Я не знаю, в валенках. Булькать будет! Вонять будет, закисать все это, там черти что будет. Но они пойдут до конца. прям вот до конца. Потому что, ну не могут они признать. Факт своей слабости. Факт своей изгаженности. Факт вот своей неправоты, так называемой в кавычках. Поэтому пойдут они до конца. Я просто хотел с вами поделиться Данной информации. Она мне почему-то показалась исключительно важной на данный момент. Ну а сказка ну что сказка? Значит, колхоз разорился, председателя посадили. За воровство там, и в общем, за всякие такие за взятки, за расточительство. Его посадили. Вот. А сосед этот ватник, сосед фермера, ну, он, значит, готовился Готовился там навредить Что-то там пытался, дергался, еркался В общем, перед делом Собрались они Там какая-то банда у них была Собрались они, в общем, чтобы фермеру ну, под ногой Ну, и решили это дело обмыть Перед тем, как Ну, для смелости, для храбрости Надо же по соточке В общем, купили они там у какой-то бабы Матрёны Или как ее там, я не знаю Купили, в общем, они у нее свеженькой горяченькой сели, что был там сухари какие порезали, выпили, да и померли. Горилка паленая оказалась. Понимаете? Вот, в принципе, сейчас сказка. Колхоз разорился, председателя посадили, а ватник помер ватник. А фермер потом выкупил этот участок в соседстве, Выкупил, перепахал там все, дом на дрова пустил. В общем, порядок он там навел. Теперь у него там овцы пасутся, травку кушают. Красота, лепота, мир, богатство, благодать. Вот и все. А кто слушал, молодец.